На нашем веб-сайте RadioNVC.com и на нашем YouTube-канале. Кстати, у нас временные проблемы с э, application. Те из вас, кто пользуется айфонами, айпадами, кто загрузил наше бесплатное приложение, мы вынуждены были поменять провайдера а, стрима, поэтому, если у вас iPhone, Но зато сейчас э, плеер, который у нас установлен на, на нашем веб-сайте... Работает и на Apple де девайсах, то есть через браузер выйдете на наш веб-сайт, radio и там есть плеер сразу вверху. Um, крю... Apple или Android? И на Android, и на Apple на сейчас Apple. работает. Но, хорошо. До этого Apple работал application, mm -hmm. а на Apple не могли через браузер. Сейчас через браузер можно слушать. Я думаю, со временем мы эту проблему решим. Так что, пожалуйста, через браузер выходите на наш веб-сайт радионвс.рф и слушайте нас. Такая шикарная заставка была: сидит кошка с собакой, видел? Да? И собака обняла кошку. А -а -а. И вот они смотрят, как снежок идет. Кстати, сегодня снежок ожидается, так что будьте очень осторожны за рулем. А во вторник, 21 января, состоится первое заседание суда импичмента в Сенате стороны обвинения защиты вовсю готовятся к участию в прениях пока сенаторы задаются вопросом сколько же времени займет весь процесс белый дом объявил о том что его команду адвокатов готовых защищать дональда трампа пополнили еще двое видных юристов одним из них стал алан дершевиц кстати либерал и голосовал за хиллари клинтон него такой интересный очень профессор права. Пожалуй, самый известный эксперт по конституционному правам в США и давний критик проходящей процедуры импичмента. Вторым же будет Кен Стар, тот самый спецпрокурор, который вел расследование по импичменту Билла Клинтона. Стар неоднократно говорил о том, что нынешнее расследование демократов было скомканым и собранная ими доказательная база недостаточна для объявления импичмента президенту. Вопрос об участии. Джона Болтона в ходе суда Сената как-то незаметно отошел на второй план, хотя экс-советник Трампа по национальной безопасности не скрывает своего желания дать показания. Теперь у демократов появился новый звездный свидетель, бывший сотрудник Руди Джулиани Лев Парнас. Он намерен рассказать о том, как вместе с Джулиани планировал организовать расследование украинских бизнес-схем семейства Байденов. Сам американский президент объявил о том, что его совсем не волнует судебный процесс. Он уверен в своей победе, поэтому готов покинуть США для участия в Давосском форуме. До этого ходили разговоры о том, что Трамп может отказаться от поездки в Давос и наблюдать за началом прений в Конгрессе из Белого дома. Уже можно с уверенностью говорить о том, что Сенат попросту не успеет разобраться с импичментом до старта активной фазы голосования на праймарис Демпартии. Теперь основная интрига состоит в том, рискнет ли кто-то из сенаторов, участвующих в праймерис, пропустить принятие и посвятить это время общению с избирателями в штатах раннего голосования. Для них э, Берни Сендерс, Элизабет Уоррен и Эми Клабучар, конечно, лучшим вариантом было бы отстранение от суда импичмента на том основании, что они выдвигаются в президенты и, соответственно, являются заинтересованной стороной. Однако сами этого просить они не могут, слишком уж... Эгоистичный будет выглядеть такая позиция, поэтому им придется разрываться между работой в своих штабах и в Гемшире и судебным заседанием в Вашингтоне, в то время как их соперники получат неплохую фору. Вообще интересно вот этот вопрос об их самоустранении или самоотвода. В принципе, как бы есть смысл, поскольку на лицо конфликт интересов, они не могут быть беспристрастными судьями. Ты между тех, кто кандидат на да, президента? Они не могут быть беспристрастными судьями, поскольку они сами баллотируются в президент. Во-первых, мы знаем, что они должны присутствовать при этом, а поскольку они баллотируются в президенты, значит они не могут быть и там, и там. И соответственно что это как бы одни из ключевых лиц, поэтому сейчас ведутся дебаты, могут ли их э, как это, дать им excuse, ну то есть разрешить им э, присутствовать э, в Сенате, э, в заседаниях Сената. Я думаю так. Если уж реки э, то полностью они не должны принимать участие тогда в заседаниях Сената, Нет, и, не конечно, и не должны принимать участие в голосовании. — Потому что они заинтересованы лица. Да. И тут тогда еще одна коллизия получается. Если на три сенатора со стороны демократов будет меньше, то тогда, наверное, будет их сейчас 47? — Да. — Минус 3, Минус 44. 3, да. И тогда плевать на Ромни, Александра и Марковский и mm -hmm. Коллинз. Даже если они не поддержат, так сказать, «motion to dismiss», все равно большинство проголосует. Почему-то уверен, что они не пойдут на это, и они все-таки проголосуют, так как и все. Нет. Ну, вот такое вот у меня чувство, не знаю. Уж, уж очень сильно идти на конфронтацию со своей партией, они не решатся. Потому что Почему они... такое же уже было? А, было? Ну, не думаю, что именно в данный момент. Я и вовсе думаю, не уверен потому что может рамни вот в рамни я не уверен в, в остальных я думаю <coughs> ну, что... у, у сьюзан коллинз будет сложные выборы штат такой еще и поэтому я, я, я думаю что она вполне может хотя в свое время она проголосовала за судью к да, помнишь она, да, она тоже неживалась на нее uh -huh. давление оказывали колоссальное uh -huh. там собирались деньги чтобы ее так сказать против нее выставить кандидата но она тем не менее проголосовала за кого не знаю может быть ты и прав а еще интересно с одной стороны как бы демократы наставит да кстати парнас ничего нового на самом деле он не говорит как заявил линдзи грэм говорит, что он сказал такого чего мы уже не слышали ну, вообще в Белом доме предположили, что э, Парнас, он бывший партнер Джулиани, это для тех, кто не знает, он пытается пойти на сделку со следствием и уменьшить возможный срок своего заключения. А президент Трамп и члены его администрации, они отвергли заявление Льва Парнаса, бывшего партнера Джулиани, личного юриста президента. И по словам Парнаса, Трамп знал о давлении, которое оказывается на власти Украины, для того, чтобы инициировать... Расследование в отношении Джо Байдена возможного соперника Трампа в 2020 году на выборах. А, напомню, что Льву Парнесу предъявлены обвинения в незаконных пожертвованиях в избирательную а, кампанию Трампа. А, ну, Трамп сказал, что это теперешняя фальшивка и пытается, вероятно, заключить для себя сделку со следствием. А, это так Трамп в Твиттере выразился. Ну, Ранее, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришин выпустила заявление, в котором говорится, что обвинение Парнеса исходят в кавычках от человека, который вышел на свободу под залог за совершение федеральных преступлений и отчаянно пытается уменьшить свой э, тюремный срок. Ну, заявление Белого дома о словах Парнеса было опубликовано в тот же самый день, когда в Сенате формально начались расследования э, по вопросу импичмента Трампа. И Палата представителей вот, в среду передала в Сенат статьи импичмента, как Сережа уже Сказал. Ну а в интервью американским новостным изданиям парно заявил, что президент знал о попытках Джулиани инициировать расследование в отношении Джо Байдера и его сына Хантера. Знал, так что, знал, не, знал не знал, какая разница, расследовали коррупционную схему, в которой принимали участие вице-президент и его, его сын. сын. Деньги американских налогоплательщиков отправлялись в Украину в виде помощи, в том числе через э, Европейский банк, там разве, какой там банк есть, где то Лугар было, ну неважно, не помню. Европейский банк, короче да. Через эти банки наши деньги, наши кровные отобранные у нас правительством деньги отправлялись в Украину потом там лихо расписывались а за это еще и получали и воз... деньги и возвращались назад э, в карманы вот детей этих, угу. а как как вот теперь становится известным не только сын Байдена, а там, и сын Пилоси, там, и сын Митаромни принимал участие во всех этих делах. То есть они сидели на совете директоров каких-то украинских компаний, которые, возможно, получали. Я сейчас точно утверждать не сидели, буду. Сидели э, не в полном смысле слова сидели на стуле, их там не было. Они сидели здесь. Но деньги получали, шли оттуда. Причем деньги немалые, как выяснилось. Конечно, и почему, почему президент не может провести такое расследование в отношении бывшего вице-президента, даже если он баллотируется в президенты нынче? Вообще, удивительно, вот демократам можно все, демократам можно проводить расследование в отношении кандидатов президента-республиканца, демократам можно производить расследование в отношении президента с участием там с, э, других стран им все можно и можно писать письмо э, вот в частности три сенатора, э, включая нашего Дика Дюрбина, писали письмо правительству Украины с тем, чтобы они э, сотрудничали с расследованием э, по поводу... прокурора Маллера mm -hmm. в отношении э, президента Трампа. Это ничего, это все в порядке. Демократам можно все. Самое интересное, что три года. Э... Во, вре во время президентства Трампа в течение трех лет они пытались э, сделать его импич. И вот наконец-то свершилось. То есть три года они занимались только этим. Это все, что они сделали для американского народа, это все, что они сделали для нашей страны. Они потратили непонятно куда деньги налогоплательщиков, непонятно куда и непонятно зачем они это делали. Вернее как, понятно зачем, вот. но тем не менее очень много людей, которые до сих пор считают, что это было сделано правильно, так должно было быть и до сих пор они считают, что Трамп виноват во всех бедах и конечно же включая и Украину, что он нажал на правительство Украины и что деньги он удержал, не дав Украине. В общем, короче говоря, во всем виноват дональд Трамп. об этом мы тоже по скажем еще... украины да. то есть вот э, это является оказывается скандалом что джулиани пытался расследовать коррупционные схемы байдена а вот то что э, э, украина сейчас расследует якобы незаконное э, наблюдение за бывшим послом в украине иванович угу. криминальное расследование то есть э, еще раз говорю все, что касается демократов, они, вот эта фраза но no, no one above the law, вот именно, кроме демократов, никто не выше закона, кроме демократов. Им плевать на законы, плевать на конституцию, вообще на все наплевать, и, и могут творить все, что хотят. И масса людей поддерживает, поддерживает, поддерживает в он тоже Вот в чем беда, что люди... -шиф, а, не успокаивается, так сказать, что президенту импичмент объявили. в Крыму. Нет, теперь он копает вице-президента и он уже бегает по телеканалам по pmsbc ПМС. PMS. Ты, ты видел вот эту вот э, фотографию на интернете девушка с футболкой где написано что в случае э, когда трамп будет импичт значит становится президентом вице-президент потом по какой-то причине он назначает Трампа вице-президентом, вице потом объявляет импичмент президенту, Трамп становится опять президентом. То есть на Трампе они не спокойны. Теперь шифт шиф шифт, пытается накопать грязь на на Пенса и его притянуть и ему объявить импичмент. Ну в общем, в какое-то странное странное время мы живем. То есть Становится нормой, когда уходящая администрация а, вооружает против своих политических а, оппонентов а, спецслужбы, все спецслужбы. Вступают в сговор, начинают шпионить на избирательную кампанию противоположной стороны. Но я хочу еще напомнить, что одним из обвинений... А, во время импичмента это было обвинение в злоупотреблении полномочиями, связанного с решением Трампа удержать выделенную Конгрессом военную помощь для Украины в размере э, 390 э, миллиардов долларов. Миллионов. Ми, э, миллионов. Предполагается, что этот шаг призван оказать давление на Киев с целью добиться проведения расследований в отношении политического конкурента Трампа Байдена и его сына. И вот говорится, что добросовестное исполнение закона не позволяет президенту подменять собственными политическими приоритетами решения, принятые Конгрессом. Это так заявила счетная палата США, имея в виду тот факт, что он Конгресс уже проголосовал за выделение средств. Ну и по словам ведомства, подчиняющегося Трампу, бюджетное управление заблокировало помощь по политическим соображениям, что в принципе не допускается американским законодательством. Хотя оценка надзорного органа неблагоприятна для Трампа, но пока не ясно, будет ли она фигурировать в рамках сенатского разбирательства и каким образом, поскольку в Сенате до сих пор не решены ключевые организационные вопросы, в том числе и о том, будут ли заслушаны свидетельские показания и представлены новые материалы. Однако некоторые демократы сочли доклад Счетной палаты очередным доказательством того, что Трамп таки злоупотребил полномочиями. Ну и естественно же, конечно, в CNN раструбили, что это определенно станет частью разбирательства, ну и так далее, и так далее. Счетная палата это Government да. Accountability Office, так он да. на, на, на, на английском так звучит. А, ну, при этом я хочу напомнить, что этот же самый офис 7 раз а, во времена признавал действия президента Незаконно закон семь раз и однако никто в обморок не падал никто не узнаю никаких пичку, разбирательств и, правда не начнем и MSNBC. сергей тебе больше скажу говорили. об этом даже никто не знал и, пока я об этом не сказал никто не слышал это на, сейчас на... когда мы узнали что он один раз это сказал при трампе то сейчас всплывают вот эти данные информацию что семь раз он это сделал во времена но, а Obama. зато из этого какую сделали? Obama, все, конечно. он нарушил закон. Вот, вот да. тут-то моего... Он нарушил федеральный закон. А, ну, как я уже сказал, демократам можно все. И можно нарушать законы федеральные, и можно плевать на Конституцию, и можно шпионить за своими оппонентами, и можно посылать помощь в какие-то страны, получать откаты. Ну, в принципе, значит, и решение вот. вот этой вот счетной палаты, они не имеет никаких... Никакие, никакой юридической силы но однако они считаются объективными и никто не вправе оспаривать вот в чем дело вот, поэтому вот такая вот интересная ну, палата ты же понимаешь что поскольку Трамп не нарушил ни одного закона то весь этот цирк с торжественным голосованием с торжественным переносом статей импичмента когда они через ротонду шли таким похоронным маршем с важным видом фрик-шоу а, все это шоу а потом когда нэнси пелоси на серебряном подносе ручками с золотыми перьями с, позируя фотографом с улыбкой подписывала все это и раздавала этим ручки на память на да, она же использовала же все, ручек. все шоу, как шоу дешевое да. гнилое либеральное шоу в надежде, так сказать, кого-то уговорить, вдруг Олег Патлок решит, ох ты черт, действительно Трампу нужно отменить, объявить импичмент и вообще, так сказать, убрать его из не, Белого дома. Не давай давай прием заново. Добрый, Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, меня ужасает а, факт тот, что большинство а, людей не понимает, что то, что происходит сейчас с Трампом, по, если вдруг э, исчезнет Трамп, они его свалят то все то же самое может случиться с нами, с каждым из нас. Потому что в стране, где закон как дышло, куда повернули демократа, туда и вышло, естественно, они будут копать под любого. Причем не только под всех, которые поддерживают час Трампа и поддерживают республиканцев, а под любого, так как было в 1937 году, когда сидели... Те, которые даже рта не открывали, просто соседи, донесли, что он вот что-то там для того, чтобы поиметь его собственность и все такое. То есть ничего не изменилось в этом мире и не изменится. Поэтому те, которые думают, что это Трамп, нет, он стоит между нами, он стоит между нами и вот этими фашистами на самом деле, которые рвутся к власти. И пока народ это не поймет, я думаю, что ничего хорошего мы ждать не можем. Спасибо большое. Спасибо большое. Народ, боюсь, этого не поймет, потому Интересно. что индоктринация, о котором я об этом говорю вообще с первого дня, наверное, когда начал об этом когда начал говорить в микрофон. Мы должны прерваться. Ну, сейчас через пару минут. Мне понравилось сравнение. Вот деятельности Трампа где-то в газете я вычитал, что представьте себе, вы пришли домой, а у вас бейсмент полон каких-то там зверей, ракуны эти, еноты, и вот вы не знаете, что делать. И вызывали там несколько организаций, и они расписали, собственно, бессилие, ничего не могли сделать. И тут появился какой-то один, который говорит, я вам помогу, я все, я наведу порядок. И вот он пришел. Разговаривает он, конечно, не на очень красивом юридическом языке, да, манеры его не такие там, как у каких-то, может быть, аристократов, не так расшаркивается, прическа у него какая-то непонятная, да, там рыжий цвет волос или что, но он пришел и сделал свое дело, он вычистил вам этот бейсмент от вот этих вот енотов или каких-то там зверей, и вас абсолютно не волновало, был ли этот человек женат, измелял ли он жене. А сколько у него детей, какая у него, какое у него вероисповедание, человек пришел сделать свою работу. То, в принципе, вот приводят этот пример и говорят, что аналогию можно провести с президентом Трампом. Может, он не говорит так хорошо, как говорил Обама, может быть, у него действительно там кому-то не нравится цветный волос. Но неужели мы должны до сих, пор, до сих пор оценивать человека по его внешности, ведь мы же знаем, что не это самое главное а еще если это и касается не вашего бейсмента а нашей страны всей и вот сейчас чистой совести с спокойной душой мы можем идти прерваться на да, да. Давай. возвращаемся в программу народная трибуна у нас есть пару звонков пожалуйста не отключайтесь мы сейчас вам ответим я хочу сказать вдогонку рекламы по поводу advance uh, linesрип Repair. Appliance Repair uh, со мной это произошло буквально пару недель назад у меня сломался сломалась посудомоечная машина который всего где-то года три uh, но ну, я подумал что если ремонт будет стоить там больше там, скольки то долларов 350 куплю новый нет uh, я позвонил в advance Plumbing, пришел uh, по... во первых очень здорово что uh, вам uh, отвечают uh, и не нужно ждать 24 часа, пока придет ответ. То есть тут же мне ответили. А я поговорил с человеком. Это было воскресенье. Заметьте, я отправил текст, мне перезвонили. Я поговорил с хозяином. В понедельник он со мной связался. Во вторник ко мне пришли, посмотрели, за полчаса починили. Прекрасный парень пришел израильтяне. И недорого стоит. И недорого стоит. И телефон еще раз 327-90-92. А теперь давайте примем звонки. Добрый день, вы в эфире. Это мне? Да, это вам. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу тоже вставить свои 20 копеек. Об обязательно. Высказать свое мнение. Давайте. Мне кажется, что тут все гораздо проще. Проще паренной репы. Дело в том, что когда Трамп собирался стать президентом, он сказал, что одна из его целей осушить Вашингтонское болото. Mm -hmm, yeah. Это тут же вызвало панику. И тут же еще в день инаугурации уже его готовы были убрать. И те, чем больше у Трампа и тем лучше получается делать для блага Америки, тем страшнее им становится за себя. Вот поэтому они из кожи вон лезут, чтобы все сделать возможное и невозможное и его убрать. Это единственная причина, потому что они понимают, что человек словно ветер не бросает. И столько, сколько ему удалось сделать за то время, что он здесь, при таком страшнейшем сопротивлении истеблишмента, говорит о том, что человек пришел, чтобы добиться э, того, чтобы в Америке стало хоть чуть-чуть лучше. Причем, вот поэтому я думаю, что для, не, для достижения их цели, для них все средства хороши. Причем, когда он сказал о болоте, он имел в виду и свою республиканскую партию тоже. По, поэтому и появились вас, там, эти Невер Трамперы. Него, там, тоже, там тоже у многих рыло в пуху. Да, вот поэт... Поэтому среди них тоже сначала они, их, сначала они тоже сопротивлялись. Вот, вот вам и Невер Трампер. Да, совершенно верно. Спасибо вот, большое. Так что, понимаете, только народ, для которого он работает так успешно, может помочь его сохранить. Спасибо большое за ваш звонок. Всего доброго. Спасибо. 847 400 ноль, если еще есть желание... Позвонить. ...задать вопрос или высказать свое... И вставить пять копеек, да, как да. сказала женщина. Пару Добрый цель. день, вы в эфире. Добрый вечер добрый вечер добрый день нет никого в эфире, не Алло, нет не дождался Долго, перезвоните пожалуйста да. добрый день здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте. я хочу спросить а кто будет председателем процесса что это за человек джан джан робертс, джан робертс. председатель верховного суда нет нет он как судья я понимаю а еще какой-то глава, выше его? Нет, он будет председательствовать во время этого заседания. Вы имеете, вы имеете в виду в Сенате, да? Мы говорим о том, что... Да, да, вот когда начнется процесс. Ну, вот как раз он и будет э, решать, что правильно, что неправильно. Ну, а решения да. кардинальные будут приниматься большинством голосов. Вот еще интересно. Между кем выбирал э, бар председателя Был, есть же еще Томас э, Кларенс Нет, есть, есть. есть это не Бар выбирал а просто это прописано в, прав... в Конституции, в правилах что а, верхов проводит заседание а, Сената а, председатель Верховного Суда а, у нас один председатель Верховного Суда к сожалению Обер. Не... Да. спасибо, спасибо. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же получается, что если, не дай бог, снимут Трампа и будет Фенс, тут же против Пенса начнется э, кампания импичмент. Ну, вот. по, су получается? по сути дела, они к этому да готовятся, но к счастью, Трампа не снимут. Это то, что они умеют делать хорошо. Готовятся к импичменту тратить народные деньги и, и время, которое должно было быть направлено совершенно на другие цели. Так что спасибо за ваш звонок. Хотел зачитать вот здесь. Да, есть у нас такой очень активный слушатель из Израиля Петр Валевский. Так вот он сказал, что высший антикоррупционный суд Украины обязал Набу. Набу это национальное антикоррупционное бюро Украины обязал НАБУ открыть дело в отношении Порошенко и представителей администрации экс-президента США Барака Обамы. Как сообщил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин, суд удовлетворил заявление фракции и обязал НАБУ провести расследование по факту разграбления средств государственного бюджета Украины, а также средств международной финансовой помощи представителями президента США Обамы в сговоре с Порошенко. Депутат также выразил надежду, что в расследовании примут участие украинские, европейские американские спецслужбы. И он предложил президенту Украины Зеленскому оказать содействие следов... э, следствия. В правильном направлении. В думаете, правильном не направлении. Знаем, да. это Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. <связываю> Я не сначала вас слушаю, к сожалению. Я хотела спросить вот эти шесть человек, которые отобраны, как они там называются, ведущие, судьи, юристы э, в Сенате импичмента, почему это все такая шваль, мягко говоря, почему все всегда с одной стороны? Объясните мне. Сейчас. Окей. Okay. Значит, ну, наверное, речь идет о менеджерах так называемых, которые будут представлять сторону обвинения. Неудивительно, что самые мерзкие, самые трампоненавистнические люди должны быть в этой компании. И Шиф, и Недлер. Шиф, Недлер, да, потому что в их задачу входит э, как можно больше дерьма вылить на президента с тем, чтобы убедить, ну, скорее всего, даже не сенаторов, я думаю, что никто из сенаторов, э, так сказать, не поведется на, на эти э, рассказы, а с, просто для того, чтобы произносить ненавистнические речи в отношении президента с тем, чтобы э, публика, которая будет за этим наблюдать, прониклась вот тем же чувством и так сказать оказала давление на, на следующих выборах, которые предстоят поэтому ничего удивительного в этом нет в этом нет у трампа в свою очередь будут адвокаты которые будут э, защищать и предс представлять свой кейс э, в число адвокатов мы уже говорили кто входит. да мы называли э, э, Дершевиц. Э, да. Дершевиц, э, э, Господи, Кен Стар, э, Пэм Банди, э, Джей Секулов и еще Пэт, забыл фамилию, ад адвокат Белого Дома, юрист Белого Дора Дома. Так что вот так с этой стороны будут Шифы, Недлеры, а с этой стороны будут э, Кен Стар и Алан Дершевиц. И команда. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот под комитеты по и э, э, разведывательный находятся под, под контролем республиканцев. А, Вы вот, имеете в э, виду в Сенате? И, в Сенате, да. А вот э, в Конгрессе находились под контролем шифы и Натлера. А вот они <связывающий> вот у себя, когда расследовали, они не допускали свидетели от республиканской партии, они вообще игнорировали их. А вместе с тем они вроде бы контроль находятся под управлением республиканцев, а они диктуют у себя в Сенате тоже, тоже, как будто они тут хозяева положения. Почему они, эти республиканцы не могут сказать «Ребята, ваше время истекло, пожалуйста, оставьте нас в покое и диктовать все, что они э, по закону требуются от сенаторов республиканцев, Почему они как там, допускают э, диктат над собой? Спасибо. Я думаю, что в Сенате будет, будет так и происходить. Да. Они не допустят диктату, но если вы помните, с чего начинались разбирательства в Конгрессе, это начиналось с разбирательства за закрытыми дверями, если ты помнишь. И туда вообще не допускали никого, вообще непонятно, как это допустили и вот представьте именно, себе им, что именно по этой причине вообще импичментом должен заниматься юридический комитет совершенно верно но, но именно по... для того чтобы сделать из этого тайную вечерю а, а, пелоси передала этот кейс в комитет по разведке и это дает право проводить это как за бы закрытыми за закрытыми дверями. дверями потому что якобы там есть секретная информация Именно поэтому. Ну а, зачем же нам уподобляться вот этим вот демократам? Мы же ага. действуем, как говорится, другими способами. То есть и не забывайте про независимых избирателей, которые смотрят на все это и принимают решение относительно вот всего происходящего. Если они увидят, что республиканцы точно такое же дерьмо, как и демократы, и действуют теми же методами, и, и, и деньги налогоплательщиков используют не туда, куда нужно, то у них уже будет тогда тоже сомнение, за кого же голосовать. Пока что у них сомнения нет похоже ну и по правде сказать меч маккану ответил на энце что она заблуждается Да. <laughs> ее власть распространяется над нижней палатой конгресса а в Сенате, не сказать, более это прописано в конституции конгресс имеет право единолично объявлять, право проводить расследование и объявлять импичмент сенат имеет эксклюзивное право на то чтобы принимать решения. Виновен, невиновен, ремов или остался, ударить из офиса или оставить. Короче говоря, в интересное время живем товарищи. Удивительное время. Удивительное время. Ну, mm -hmm. ты знаешь, вот смотрю, опять профсоюз учителей отказался сотрудничать с президентом Трампом и намерен проталкивать а, в школы идею трансджендеризма. Был mm -hmm находил ты это а ты знаешь что э, в веленойсе приняли закон или хотят подожди принять, нет хотят понять, принять закон чтобы медикейт оплачивал операции по смене, по пола. смене пола нормально да. вообще значит э, мои друзья которые работают в области э, здравоохранения в частности вот эти health care и э, посылают людей не людей, а специалистов по физиотерапии. И в частности моя мама, которая болеет очень давно и нуждается в этой физиотерапии. Они ограничили эти средства настолько, что теперь физиотерапевт будет приходить не раз в неделю, там, или два раза в неделю, а чуть ли не раз в две недели. Но деньги на смену пола это нормально. Да, вот, я, вот я постал на странице. Это не укладывается группы. вообще в голову, но ну, никак. Это не просто нансенс. Это. А как бороться? Вот скажи мне. Ну, ну что, ну давай устроим демонстрацию какую-то. Давай, давай пойдем. Я не знаю, ну, маршем ну, на, на этот. способ бороться это э, выкинуть этих придурков, которые сидят в офисе. Это же натуральные придурки, воры и жулики. Не больше, не меньше. Жулики и воры. Этот э, самый главный мафиозник, который уже 50 лет сидит там, дергает за веревочки, Майкл Мэддиган. Ну вот Мария звонила, абсолютно права, она сказала, как же, как же, самое страшное, как же люди не понимают этого и продолжают за них голосовать. Уже и налоги подняли на землю, уже удвоили налоги в Чикаго на, в ресторанах и на Hello, еду. Добрый день. Добрый день. Да, говорите, пожалуйста. Uh, Сережа, вопрос такой. Значит, меня очень интересно знать или, э, как как должен ли трамп присутствует на эпичмент и когда зачем Я вот хочет обману, он, он он может Такой? присутствовать если он захочет если захочет ну, может но зачем ему это надо он не обил не, не обязан не обязан присутствовать трамп а, там есть команда которая представит кейс и дальше и ведь э, вопросы, которые будут задавать сенаторы, они все в письменном виде. То есть э, там не будет такого цирка, там не будут э, вставать сенаторы и выступать с пропагандистскими речами все вопросы будут в письменном виде между прочим по поводу вот и опять же я боюсь что нет скорее всего не будут вызывать мне почему-то кажется что не будут потому что это самоубийство это затянется на как минимум на 6 недель и тогда пролетят и праймерис и все на свете и невада и я не знаю что будут делать демократы все потеряли В догонку учителей не знаю Слышали ли вы о том, что Трамп объявил о введении обновленного порядка молитв в государственных школах? А в четверг он предоставил обновленный порядок проведения молитв, а представители администрации называют этот шаг очередным примером приверженности Трампа обеспечению свободы вероисповедания. Трамп сделал свободу вероисповедания ключевым вопросом в своей внутренней и внешней политике, учредив День религиозной свободы и приказав Государственному департаменту ежегодно проводить международную встречу на уровне министра иностранных дел для защиты свободы вероисповедания. У нас звонок из «Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. А, здравствуйте. Я просто хочу маленькую сказать, вы знаете, что ее через две недели будет праймерис? Да. Вот. И в этом штате Джо Байден проигрывает вот, э, yeah. В общем, проиграли войну И в нашем штате, вот в это субботу, воскресенье, на следующее будет специальная поезда, ехать на штатах. У него свой офис 14.02, нож Эшланд вот Байден. И собирает целые поезда, ехать в своем, вот, для того, чтобы ну, ахикировать за Байдена, что он победил. Просто для ремарков, Спасибо. Как бы. Да, ну э, Спасибо. Пет, вот с 15 на 16 января э, был проведен э, социальный опрос, и в результате этого опроса вот, сообщалось, что за Сандерса готовы проголосовать 20% зарегистрированных демократов. И он опережает э, Байдена, который также претендует на участие в президентских выборах. И согласно соцопросу, опубликованному в четверг, вот 20% зарегистрированных и независимых избирателей заявили о поддержке Сандерса. На номинацию Демократической партии мы знаем, что претендует еще 11 кандидатов. И рейтинг Сандерса увеличился по сравнению с прошлой неделей на 2%. На втором месте Джо Байден, 19%. А за ним Элизабет Уоррен, 12, бывший мэр Нью-Йорка Блумберг. Ну, он вообще, по-моему, не участвует в этом деле. Он просто ездит по стране, там вкладывает миллионы, миллиарды в свою э, компанию избирательную. Я имею в виду э, рекламу, в, по теле, да, рекламу по теле, на телевидении, в интернете. А, и э, экс-мэр города Саутбенд с э, загадочной Бутидж. фамилией Бутиджич кстати у меня бы когда-то клиент Бутиджич тоже из Мальты ведь его же отец Бутиджича из Мальты и этот у меня был клиент из Мальты интересно может быть они родственники Вот надо было бы спросить также соцопрос выявил что один из пяти избирателей пока не определился с выбором и среди тех кто сделал свой выбор почти две трети готовы впоследствии изменить свое решение то есть это еще не ясно, вот эти вот 20-19 процентов. Единственное, что президент Трамп опубликовал в своем твиттере результаты другого опроса, проведенного Ресмусон а, Репортс. И согласно этому исследованию, 51 процент американцев поддерживает действующего президента. То есть, учитывая вот того одного из пяти, который еще не уверен, то в принципе, как говорится, we are in a good shape. Мы должны мы прерваться. Мы там. должны сделать небольшой перерыв. Спасибо за ваш звонок. Остальные звонки уже после перерыва, после рекламы, после... после. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. каждый может. Возвращаемся в программу Народная трибуна и, наверное, давай примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте еще раз. Я хочу сделать маленькую ремарку. Сергей, при огромнейшем к вам уважении я не могу согласиться с вашей фразой которую вы сказали, что э, Трамп сказал, чтобы расследовали взяточничество Байдена, даже несмотря на то, что он его соперник по избирательной кампании. Так вот, я думаю, что именно потому, что Байден пытается стать президентом, его еще скорее надо расследовать, потому что все, кто уважает свою страну, не может допустить, чтобы ее, в, во главе ее стоял взяточник». Я с вашим мнением абсолютно согласен Я тоже думаю, что человек, который э, баллотируется в президенты США Должен быть э, разобран по косточкам я Хотя бы, чтобы мы не знали о том, что он взяточник Да, спасибо большое Конечно, я считаю, что именно поэтому его еще скорее надо расследовать И я рада, что вы со мной согласились Потому абсолютно. что ваше мнение для меня очень всегда ценно и интересно Спасибо мы Спасибо с, вам мы с вами, мы с вами на одной народной волне. Да. Тут вот на YouTube просят рассказать про, про Парнаса, про Льва Парнаса. Ну вот что я нашел, значит, вот что пишут об этом. По словам американского президента, президента, бизнесмена Льва Парнаса, объявить о начале расследования против компании бюризма представители США требовали сначала. От пятого президента Украины Петра Порошенко, а потом от нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Давайте еще примем звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я а, хотела бы вот у, у вас спросить, может вы что-то знаете? Есть ли у Трампа какие-то планы по поводу а, образования? То есть мы все прекрасно знаем, что вот все эти левацкие взгляды настолько уже... Пролезли, оккупировали, все начиная там с начальной школы, кончая университет Соколович. Вот мне просто интересно, есть ли у него какие-то планы по поводу исправления вот этого вот mm. этой эрии? Это очень такой серьезный болезненный Наболевшая вопрос, а, но я не я не знаю. Бетси Девост что-то делает с образованием. Мы периодически об этом сообщаем какие-то попытки предпринимает но единственное то что но... я вот начал говорить о том что он о а, а, а введении обновленного порядка молитв в школах в колледжах, там. и не вот только это он говорил а, как изменить ситуацию он не может своим распоряжением а, написать так всем учителям всем профессорам 99 процентов которых придерживаются марксистских взглядов поменять свою идеологию поменять свои отношения свое мировоззрение это несколько поколений людей несколько поколений воспитанных на на левой марксистской идеи и я не думаю что даже если президент издаст такой указ это в какой-то мере повлияет единственно что Uh, вот в колледжах, скажем, он поднял этот вопрос, а ведь в колледжах проходит атака на свободу слова. Вот ты у меня снял с языка. Вот что он должен сделать? Он должен наказывать тех, кто преследует uh, студентов, которые не согласны вот, с мнением профессора. И в этом, в этом направлении он действует? Я вам что... скажу, что это действительно не сказки. Один из детей моих друзей, он uh, учился в Деполе, uh, в Лайоле. в Лайоле. Волосы дыбом становятся, что, а, когда слышишь истории, которые он рассказывал. Вот, что вообще применяют в отношении вот этих детей, которые не согласны? А, у нас есть еще один звонок, да? Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. А, извините, я не хотела перебивать нашу тему насчет... А... На счет обучения, но у меня есть вопрос Конечно я Когда я разговаривала с этими демократами Придерживаясь Они мне начинают рассказывать, что Трамп Такой стекой И он а, обидал банкротство И он обманывал рабочих И он их увольня увольнял без оплаты когда он там строил свой стран, стран Тауэр или где-то там в другом месте, помогли а, бы вы как-нибудь это, как это вообще бывает и что это такое? И было ну, ли на самом деле чуть-чуть подробнее об этом? Банкротство действительно было на самом деле, но банкротство это не значит, что людей выгоняют на улицу и оставляют без средств существования. Действительно были объявлены банкротства, но вы не забывайте, что Трамп, он не один хозяин был вот этих вот казино и прочего. Есть совет директоров, который решает это сделать. Кроме того, когда я читал об этом, ни один рабочий не был уволен во время э, импичмента, хотел сказать, во время того, когда были объявлены эти банкротства. И банкротство это не значит, что мы закрываем двери и э, выгоняем всех на улицы. Банкротство это один из способов сделать реконструкцию какого-то бизнеса, чтобы позволить выплатить какие-то долги, чтобы сделать какой-то график по выплачиванию этих долгов. Поэтому, когда люди кричат, он объявил банкротство, очень многие даже не понимают, что такое банкротство, как это работает. Поэтому Прежде чем говорить, нужно немножко почитать об этом. И для того, чтобы вам это объяснить, это займет очень очень много времени. Да, банкротство действительно было. Но это не значит, что он оставлял кого-то средств э, без средств существования. А когда выгоняют э, каких-то строителей во время строительных работ и не платят, не платят деньги, то я вам скажу, из собственного опыта, будучи связанным со строительством бизнеса, если вы наняли кого-то на работу и, и человек не сделал то, что обещал, Зачем ему платить деньги? И если он сказал, что я это сделаю, а он не сделал, или сделал плохо, значит, нужно либо переделать, либо, как говорится, сказать, извините, я не умею это делать, и уйти. все. Поэтому, когда говорят, он не заплатил, э, может быть, и не заплатил, только нужно услышать две стороны и узнать, почему. А, ну, вот, в принципе, попытался ответить как-то. Да, ну, ты можешь вот, что-то вот, добавить. Потом, <къем> и потом даже если вот предположить, что все, что о нем говорили, это правда. Меня это никак не коснулось. То, а что тем, мы да. говорили о том, кто пришел, енотов, да, убирать да, из битвы, да. да? Нам главное, чтобы енотов убрали. Меня это никак не коснулось. Думаю, что и вас это никак не коснулось. Думаю, что и миллионы и миллионы других американцев это никак не коснулось. Но зато, вот скажем, то, что он подписал два две торговые сделки одну вот это э, америка э, мексика канада отменили нафта да. заменили вот этой новой новым торговым соглашением это коснется тысячи тысячи американцев кстати сендер сказал <связано> что я буду работать над тем чтобы отменить это. это это коснется тысячи американцев причем положительно коснется то есть это рабочие места это зарплата это жизнь то, что он подписал сейчас э, первую фазу соглашения с китаем с Пекином, да. это тоже это за два года китай на 200 миллиардов долларов больше закупит нашей продукции в течение двух лет это тоже коснется э, граждан соединенных штатов америки это коснется фермеров это коснется производителей, которые будут отправлять свою продукцию вот это будет иметь значение причем первая фаза этих торгово Экономических соглашений между Китаем и США Она выгодна как и Китаю, так и Соединенным Штатам Америки И это не значит, что Трамп сегодня будет отменять вот эти санкции, пошлины Нет, они будут, это как бы является гарантией того По-прежнему остались Да, да. того, что Пекин будет следовать вот этим соглашениям подписанным И э, ну, о каких именно вопросах идет речь во время подписания, я имею в виду а, каких-то деталей. А, значит, Пекин ранее заявлял, что хочет, чтобы США сняли пошлины, введенные ранее. А, ну, кроме того, а, в центре, а, в ходе церемонии подписания соглашения, а, Трамп сказал, что это крупнейшее соглашение, которое когда-либо он видел. Ну, что в принципе да, потому что Китай это настолько большой рынок, Сбыта, и, кстати, как и Америка, что действительно это выгодно обоим, обеим странам э, то, сотрудничать. То, что растет экономика, это тоже, тоже э, хорошо. ты маркет, ты маркет видимо? каждого из нас. Маркет, даже если вы не играете в массах, говорят, что там не все играют на маркетинг, но многие имеют форванки, э, планы, которые тоже растут благодаря этому, пенсионные планы. Пришел ко мне один э, из представители там фабрики но он такой убежденный демократ нет не левак нет именно демократ ну такой здравомыслящий как говорится и вот мы с ним говорили очень часто ведем беседу довольно спокойно цивилизованно и он что-то начал там про трампа говорить говорить а я знаю что он инвестирует деньги в ценные бумаги я говорю подожди секунду вот ты мне на один вопрос Тебе нравится твое портфолио? Ты удовлетворен? Он говорит, да. И все. И это стало концом беседы. У меня есть такой же пример. Да. Добрый, Добрый день. день, вы в эфире. Ален, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, я просто раньше еще читал по поводу Парнаса и по поводу Формана. И я просто сейчас нашел. Вот Интересно, это еще было в прошлого года, когда они приезжали к Коломойскому и сказали, будут вести дела по поводу Зелинским, когда, когда он сказал, что это два А потом он написал, в Украине действуют два туристы, которые находятся в России США. Один, кажется, для паранаса, другой форма. И они здесь сходят в Украине, собирают деньги, рассказывают, что они близкие к господину Жулиане. И они решают господину Луценко любой вопрос. Господин Луценко даже об этом не знает. Я думаю, господин Жулиан тоже об этом не знает, как два стаба бедера. Сейчас вы mm -hmm. понимаете, это еще писалось до того, когда все это было. Mm -hmm. То есть, на самом деле, люди непередочные, и в Америке, наверное, даже об этом не знаю, что это абсолютно были непередочные люди, которые делали грязные дела, которые на самом деле это два афериста. Между прочим, знаете, есть такой известная такая американская телеведущая Рэчел Мэддов. Так вот, на канале MSNBC вышло интервью, которое он давал ей. И если вам интересно, а это действительно интересное интервью, вот можете посмотреть, что он там говорил. Он говорил и про дела на Украине, и про интересы Трампа, и о давлении да, на я, Зеленского. Я, вы видите, пожалуйста. Я да. слушал, да, но вы да. понимаете, это он сейчас говорит просто то, что я вам читаю, это было раньше. А о, было да, да, людей, я согласен, есть. конечно, да. Просто показана суть каких людей, что это два. В принципе, живый человек, который нельзя на слово верить, и в Америке то же самое касается, как когда предоставил э, э, досье на господина Трампа, человек, которого негде не поставить ну, прямо, то, что врет, то самое порвало. И в Америке это является для демократов, это является основным свидетелем, которые все кричат, что ему все верят. Никто не хотел посмотреть, открыть интернет и найти то, что печатался о нем еще до того. Они судили с Каламовским и Каламовским наслудился тоже. Еще до того, как это все был процесс. Да, да, Спасибо. правильно. Спасибо. И следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот на днях задавал вопрос Игорь Цесарского. Мне на этот вопрос будет приятно услышать от вас ответ. Вот, как мы знаем демократы очень дисциплинированы и под партии они могут собраться в любой момент вот, например убийство этого генерала и сбитый самолет вызвал ажиотаж и люди быстро вышли на улицу и ну, как бы агитировали против Трампа вот. А, вот я имею в виду Сандерса, он вышел на первое место на сегодняшний день и не кажется ли вам, что им приказал, и теперь они с Бай Байдена переключились на Сандерс, зная о том, что он все же таки не молодой, и рано и он перенес недавно инфаркт, рано или поздно его не будет, а его вице-президент, наш Аварий Кортес, может автоматом стать нашим следующим президентом. Good point. Вот, не, не кажется ли вам, что вот такая комбинация имеет место быть? Спасибо. Ну, честно вам признаться, я был уверен в том, что когда э, выяснились э, пока что не детали, а когда только заговорили о том, что Байден э, коррумпирован, о связях э, его и его сына с украинской газовой компанией, я тогда еще подумал, если будут копать и докопается, я думаю, что Байдена партия уберет на задний план и выставит кого-то другого. Я тогда еще был не уверен, будет ли это Элизабет Уоррен или это будет эм, Бенни Сандерс, но да, вы абсолютно правы, я с вами согласен, что у меня есть такое подозрение. И в принципе, по, по большому счету, несмотря на все эти вот дебаты, праймерисы и прочее, прочее, когда партия решит, кого, кого э, назначать на... Э, у нас есть Что, звонок еще, да? Да. да, вы я абсолютно с вами согласен в этом плане. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, пять копеек. Обязательно Парнуса по и Фурмана. Ну тот слушатель не прав. То, что они не знакомы и не имели концов от Коломойского, это не значит, что они не имели концы от Пинчука, от Фирташа того же, которому обещали, что снятие его уголовного дела, если он поможет им в деле Байдена. Так что все, все не так-то просто. Мы на мы, мы столько вообще не знаем, что мы. Откуда мы можем ну, черпать я информацию? Говорю, дело, да. вот я считаю, я написал у вас на сайте, угу. я считаю, что Джулиани больше напортил Трампу. Трамп может по своему незнанию или что. Это же немыслимо, чтобы представитель ЕС в Госдепе звонит Трампу, а Трамп говорит, спросите у Руди. Он что? Представляет Гоздеп, Руди Джулиани. Он собрал показания этих же самых коррумпированных чиновников, как их назвал Трамп. Они не стоят ничего, эти показания. Слава Богу, я же говорю, что Джулиани сейчас молчит. Просто Трамп не может сейчас отдалиться от него. Но со временем, я думаю, когда он победит второй раз, Джулиани вообще не будет его окружением. Я думаю, что ну, где-то вы правы, может быть, где-то не правы, где-то я с вами согласен, где-то нет. Но вы абсолютно правы в том плане, что вот когда сказали, вот когда будет, что Трамп от Джулиани отойдет, вот только на это можно ответить, поживем увидим. Действительно время покажет, потому что по поводу Джулиани тут немножечко какой-то вот произошел, как это, дисаппоэтмент, да, я почему-то думал, что он будет более активен в этом плане. Ну вот министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Парнас предпринимает попытки обезопасить себя. То есть все, что он делает, он делает с единственной целью да, да. С, с, так сказать, прикрыть свою задницу с тем, чтобы ему скостили mm -hmm. вот, срок, что называется. Так же, как поступал Майкл Коэн, пресловутый, э, то же самое делает Парнас. И на самом деле он же не открывает ничего нового, перетирает одно и то же. Ту информацию, которую сливал э, Шифти Шиф во время э, слушаний в подвале э, Конгресса, он ее частично сливал в прессу. Вот э, эту информацию и теперь выдает Лев Парнас. У нас, наверное... Ну, давай еще... Прием, пара, еще пара, звонок. Может. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вот смешная ситуация, вообще-то говоря. Потому что а, столько раз говорили, многие говорили, и вообще, наверное, страны говорили о том, что а, одной партии приход, а, одна партия борется, так сказать, в белых перчатках. То есть практически не борется. А вторая это буквально вот словом и все, что угодно могут и всегда прикрытые и устанавливают свои законы, или, вернее, нарушает все мыслимые и немыслимые законы. И вот наконец-то, значит, пришел президент, который делает в общем-то, в основном действует все по закону. А может быть и все по закону. Потому что раз его никогда не поймали вообще ни на чем, то уже, значит, он действовал всегда в рамках закона. И вот сейчас многие начинают копаться. А вот здесь вот это не совсем так, а здесь и это не совсем так. И все забывают, как бы, что когда в свое время был э, Барак Хусейн Обама, он вообще никакой помощи не, ука... не оказывал э, Украине. И не стоял вопрос о национальной безопасности нашей страны. И ничего. И была коррупция, естественно, выше крыши. И Хиллари Клинтон воровала, и все они воровали. Естественно, ему перечисляли, как э, в этом воровском э, общике... Э, то есть и никто это как бы не, не связывает. А вот все копается что а что сделал не совсем такого трамп или его приближенные так вот если так вот, я считаю что это вообще-то говоря неправильный подход хватит нам копаться в том что они не сделали посмотрите сколько они сделали знаете вот у нас у евреев когда идет посов и мы сидим и читаем о году и там в вое есть такая что то, если вот то что он сделал про всевышний него конечно что если бы он только сделал вот только э, вывел народ израиля из, э, из египта и этого достаточно если бы он только э, значит, осушил красное море и этого достаточно то есть если посмотреть сколько сделал трамп да вообще нечего даже обсуждать в принципе спасибо, о, о, спасибо. спасибо. мария К сожалению у нас спасибо. Времени не остается, меня. вы да, абсолютно да. правы, мы с вами как всегда согласны. Вот. А времени Спасибо не остается. Всем времени просто да, не Всего доброго.